голосовой модуль вот такой вот миниатюрный вот такой 05 ватт в комплекте пещалочка такая идет вот и <coughs> класса дре усилитель 10 ватт отличная штука но сразу хочу сказать нужно принять все меры по мехазащищенности то есть экранированные провода сам усилитель тоже экранирует потому что у меня тут аппаратуры очень много всякого рода разные наводки очень сильные на эту голую плату идут также провода тоже нужно заземление продумать на корпус ну если куда-то это монтировать этот усилитель экранированные проводочки а так если вот как сейчас в таком виде, как у меня, сейчас я подключу <coughs> питание его 12 вольт от одного блока питания лабораторного от другого блока 5 вольт питается голосовой модуль Вот можно конечно вот это 10 ватный класс АД усилитель есть, вот такие вообще копеечные 5 ватные они от 5 вольт питаются, можно использовать их. Как раз питание усилителя примерно такого 5 вольт и питание модуля тоже 5 вольт. Без усилителя, если напрямую с этой пищалкой, звук очень, очень тихий. Нагрузка подключена. Если удерживать третью кнопку крайнюю, он будет также проигрывать, но по удержанию. Видите? Первая кнопка это запись. Можно что-нибудь сказать, раз-раз, раз-два-три, раз, и он это записал, на всю квартиру ровет, вот, ну, обязательно надо принять меры к устранению всех этих помех, сейчас я отпаяю усилитель, вот, и подключу напрямую вот эту пищалку родную, послушайте разницу, ну, все ссылки на все это дело, как обычно, будут в описании, ну, вот, отпаял Усилитель с тем динамиком. Подключил родную пищалочку. Вот эту. Попробуем по новой записать что-нибудь. Раз, ой. Не то нажал. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Включаем вас в разведение. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну слышите, да? Уже тихо играет.